Це бачите, были крючки для вагона, ну, чтобы краном подцеплять сам вагон. Вагоны у меня стояли, получается, оттой, где будет, где сейчас пшеница, а будет мастерская, а зеленый. И вот оцей, они стояли, от где стоит дом. Ну, крыша видно дома, красно. Вот они так стояли а там. И мы их переставляли краном здоровым, перекидывали через баню. Бо там провода, через баню поставили туда. А это тянули сюда волоком, а потом крановщик его ставил. Вот в этом именно вагоне 9 тонн веса. Это в крановщика компьютер был, ну, на вес. И он говорит, тут 9 тонн. А в том, не помню, он сказал, чи 4, чи 5, что-то такое. А так. И я подрезал крючки бо вони мені мешають обшивати профлістом. Ну вот вам показал, как потихоньку, не спеша обшив одну стенку нашого ну, кормового цеха, можно сказать. В просто народе вагон. Вагон для корма, где я смешиваю корма, где у меня хранится корм, ну и так далее, и тому подобное. Все хорошо, но металл очень тонкий, она именно на эту стенку заказал втонкувать, конечно, вдохнуть. Ну, тем не менее, все нормально. И видите, я другу начал сначала с этой стороны, потом начал с того угла. А середина зійшлася четко-четко, вообще волна волну зашла. Даже аж сам удивился. Ну так, короче, процесс двигается так. Воно, дело такая не быстро, как бы надо не спеша, потихоньку. Ну, и спешить, особо ж никуда. Значит, смотрите, что мы уже сделали по нашему ангару. Обрезали полностью, получается, торцевые, все, что торчало с обрешетки шальовка. Обрезали все по профлисту и покрутили усі торцевые ну, ветровая, торцевая, кто-як ее називає. Все так выровняли кришу и покрутили, окультурили. Также потом, после того, как я покрутив торцевый, обрезал шальовку, полезли наверх, закрутив, как вы видите, коньок. Везде конючок закрученный. Ну, сначала, перед тем, как крутить коньок, я под него понаталкував. мне казали там, ленту, самоклейку, там, те, те, специально там есть для коньков. Я ничего этого не брал, не купил. У меня свой метод. Метод натикувания старых тряпок, желательно синтетику, и оно работает четко. Вот у меня этот сарай, что я делал пару лет назад, так само я понаталкувал тряпки, под коньок так хорошо забил, везде в каждую волну и коньком це все придавив. И первый год стояла зимой без потолка, ни сниг туда не задувал, ни где ничего. Я имею в виду в коньки. Так само я сделал и тут, понабивал сначала тряпки, именно что все не нужны. Я сейчас покажу если даже там и видно. Вот, смотрите, центр, вон тряпки видно, а тут вот хорошо видно. Это мне надо, потому что я оттуда хорошо их напихував. и мне надо теперь с этой стороны наверх залезти, вот на брусок на этой стать ногами, и туда их назад позаталкивать, где повелезли. Ну а так ни не щели, ни где ничего нет. И я все плотно запхал, ну как мог, где там отвертка, где руками, ну короче где як получалось, и потом коньком это все придавил и закрутив коньок. И таким методом мы сделали, чтобы, ну вдруг там допустим сніг такий, тяжелый ветр, чтобы не надувало в коньок и в ангар не падало. Ну а сейчас я планирую, как сделать, и, ну это точно не знаю, каким макаром мне пойти дальше, или поворачивать сюда, вот эту стенку поворачивать дальше профилист шить сюда на вагон и потом зашить вот эту стенку получается а ну типа таких аппендицейт этих зашить или думаю пока нарезать, потому что длинный лист по 4 с чем то вот, тут остался на стене и кус и наверх, до коньки, ну там же надо нарезать, где именно косынки. Или взять мне сначала, пока он весь целый, длинный, обшить вот стенку всю. Именно вот эту А потом уже что останется, и то, если быть правильно, наверное, отсю, потом ту, вот всю торцовую, а потом что останется уже туда эти все обрезки. Як как бы думаю и так, что они тут кричать мои же А чего вы кричите? Что там их тут не вляжет так удасть? Она вот, тут у вас Ташкент. Он в туалет один пішов, они туда ходят, в одно место. Ну, ось, пішов нам 5 месяц. Тут, а кто меньше, было 8 числа 4 месяца. Он пішов, короче, с 8 числа пішов 5 месяц. Ну, а первым с 29-го или 30 пішов пятый месяц. Короче, так. Не забывайте ставить Вот вверх. Десь петлю порезала одна, дивлюся, десь видать или я там об дверки об край тернулась. Ну то таке. Хочу померять яму, ну то хай буду ролик снимать и расскажу вам еще мои замечания, что я заметил кто делает щелевые, как их лучше сделать. Мое мнение, что я понял. Ну, то я уже хай в следующем ролике сделаю. Хай греются. До побачення. И, короче, сделать вот такого Макара Сначала пообшивать циски, а потом все, а то, что с куски, вот допустим, наверх на косинки, на, туда на вагон. Бо мне же тоже куски надо получается. И сюда, ось тут аж потолок будет. Вот, а это ж потолок, где доски лежать. Тут надо пишить потолок, ну и зашить весь фронтон. Тут а и там. Короче, еще есть где побегать. Также я туда уже наверх складаю туда складаю доски все, какие не попадаются дубовые. Ну ось вот все такая, допустим, доска. Ну это тоненькая. А вот такая есть толстенькая. Вот смотрите, видите? Ну она какая-то типа как бракована. Толщина тридцатка. Ось с ней пробовали пилять сантиметр, так и не допиляли, а ось сама доска, смотрите какая. Шириной сантиметра то 40 наверное. Ширина 40 Товщина ну, толщина 30 мм, да, десь 30 30 мм, да. Вот это же на корито, то, что надо будет, Накорита де где-то что-то на двери. И я такие доски выбираю, и туда их он складає, там видно. Потом поперебираю все, что у меня таке хламидник, який длинный, и никуда его одевать, туда его и позапихиваю. Чего я опять доски начал откладывать, потому что мне наш водолазский один парень, вот, вот такие обзелы. Ну, я вам сказал обзелы, а их не показывал. Ну, обапли, обзелы, обрезки с бревен, с пилорами. Вот они режут и... себе там на доске, а вот эти же обзелы остаются. И он мне привозил, уже партию мы порезал, а это другую партию. И такие бывают попадаются, ну, хорошие, толстые. Вот, допустим, как брус який. Ну а так непогано, все дубовое и более-менее такая цена приемлемая. Это я жду, он еще должен привести один прицеп и тогда уже будем пилять. И вот из цього как мы выгружаем, я выбираю, какая там такая более-менее путня. Ну вот, допустим, лежит, не знаю, что-то. Подивлюсь, что-то. Если более-менее путня, то доложу ее на доски. Ну, опять же, на корито, на какие-то двери сбить, а даже может ну, в таком нездоровом сарайчику, как оцей, можно и полы перестелить. Ну, к примеру, у меня то деревянных нема. Ну, то есть на все случаи жизни можно подложить и все. А те, что у нас были, мы уже их попилили с дяцані. це в том дворе мы выгружали, их попиляли и уже и поцюкали. Ось вони зложені у меня, получается, ось оце. Вот это партия. Да, цей ци цих, что он привозил первый раз. Ну а тут уже добивали цима. Короче, одну зиму израсходуем, а на другую зиму готовимся потихоньку. Ну и так же готовлю. Мне вот такие именно дрова надо на отопление сарая, где поросята. У меня там поросята есть я не знаю, сколько вопросов задавал я и забыл, чтобы на них поотвічати. Вот, мне сюда надо еще много дров, вот як у меня тут отъем происходил у поросят, вот мне надо вот сюда. Я постоянно топлю буржуйку, постоянно. Тут такий ташкин, что до 40, до 30 градусов у них. И также я думал робити тут витяжку, но витяжку я тут делать не буду, я что подумал, я вот тут. Вот эти переходные клетки, что они переходят на щели, я тут вырежу здоровое окно, чтобы оно открывалось, закрывалось, и оно будет работать зимой. Я открою это векно, отсюда будет Ташкент, потому что тут было очень жарко, туда тепло на буде будет идти, и также вікно, окно чуть-чуть, туда будет идти витяжка. Там витяжка у хорошо, там же у них не ни воні нема нічого, ни нічого, ничего, не все сух, сухо, не сиростя. И отсюда буду вытягивать. Чтобы отсюда не долбать, не дай ничего. Вот тут у меня сарай для отъема. Это раз клетка, два клетка, три клетка, четыре клетка и пятая клетка. Ну, одна клетка у меня получается переходная. Ну, тоже в нее я ставлю бункерную кормушку. Тут и тут тоже они едят. Потом их первых туда переводю. Ось они получается Сразу, ну, за стенкой. Стенка. Оцей сарай у меня дуже теплый. Цей сарай у меня иде красный кирпич снаружи, ракушка внутри. А цей сарай только шлакоблочный. Его желательно удеплить, конечно, мне в этом году пенопластом обклеивать. Да та что-то там зашпакливать, чтобы... А тут, конечно, тепло. Ну, у меня тут ось, сейчас каждую ночь морозы, и все закрыто. Я тут поставил два векна, чтобы туда воздух не попадал. Ну, а те векно я поставил. Бачите, виКно там не потіє. То есть там пара не мая в самом сарае. Пара, и они же, бачите, они чистые, сухие. Если было, допустим, тут, я заметил, если тут аммиак, вот такой именно, Тяжелый воздух, они были бы грязные, они чувствуются грязные. Глянь, то что? Гляньте, они как эти, как соколята. Белые, чистые все, не, не задыхаются, не давляться этим своим аммиаком, не кашляет никто, нигде ничего. То есть все в пределах норматива. Света в них тут а немає вообще. Ни лампочки, ни розеточки, ни вытяжки, никаких вентиляторов немає. Все работает своим природным путем. Шахта, я котяны хорошо, гляньте потолки какие. И их тут немало. Все сухое. Да. Кстати, там меня спрашивали, сколько свинок. И, ну, Я же их буду продавать свинок на свиноматок, ремонтник. И спрашивал, сколько штук всего. Я не знаю, но думаю, это... буду снимать ролик следующий, то их понамечаю именно, чтобы показать, сколько свинок. Бо у меня в том сарае 5, там люди уже их заказывают, предоплаты присылают кому надо. И це один просил, сколько у тебя их всего. Це, ну, каких-то свинок продамо на ремонтных свиноматок, каких-то там, які похуже оставим. Подимемся, чи соби, бо я и соби хочу оставить штучки 2, а женька каже, штуки три оставляй минимум. Ну, то есть будем девиться, хай-то уже. Еще рано продавать буду только в конце месяца, или там в начале следующего, буду дивиться. Боря, таке как Айска опять крыя, бо что загуляла, петля набухша, бегает. Ну, что-то гуляет, гуляет, и крыя а толку немает. Айски уже сколько? 6-7 год. А, ой, говорю, Бори, 6-7 год. Айска молодая девка. И что он? Она бегает, метается и те, и те. Он... Ему уже давление, мирить надо. Короче, надо выбирать всем мужикам по своим годам, себе другую половину. А не так, как он Боря. Молодушку ухватил, а рада ей дать не может. Да, Борька, Что же, она бачить, он прыгает, на него и все. А, а он ноль эмоций. Так, друзья, ну вот тут так я, короче, показал. показываю, что сделал, как сделал. Меня... Да, крыша накрыта, конечно, уже теперь не страшно, не опасно. Ну... И надо зашивать. Зашивать стены. Стены немало, надо лазить, шить, крутить, прикручивать, обкручивать и так дальше. Вот, бачите, айска а аж коли Боря бежит еле-еле. Мотается, как блохи в штанях. Короче, друзья, то такие дела.